Для чего нам нужна аналитика? Мы смотрим, мы оптимизируем, мы находим точки роста, мы отрезаем ненужные, мы добавляем дополнительные аудитории. То есть без нее нельзя. И аналитика – это то, что помогает нам повышать эффективность наших рекламных каналов, снижать стоимость заявки, увеличивать конверсию сайта, искать новую аудиторию, расширять границы аудитории. Смотрите, вот еще такую штуку покажу. Очень важно понимать, что... Какую бы вы рекламу не использовали, есть один ключевой базовый принцип. Если вы хотите сделать всего лишь одну сделку, идем от круглого числа, то к вам должно обратиться как минимум 10 человек, 10 заявок. Невысокая конверсия, мы берем невысокую конверсию, 10%. То есть, одному из 10 вы продаете, чтобы 10 человек обратилось, ну и чтобы 500 по взаимодействию с вашим рекламным носителем. То есть 500 человек зашел на ваш сайт, на ваше объявление на Авито, увидела вашу листовку, увидела ваш баннер и так далее. Здесь средняя конверсия, как видите, 2%. Из того, кто увидел, того, кто обратился. И здесь теперь мне не хватит комнаты, чтобы вот это сужение показать, потому что здесь тысячи людей должны увидеть ваше рекламное сообщение, с ним ознакомиться, прежде чем к вам обратиться. Тысячи. Вот здесь конверсия, там 0-0, какой-то один там процент. Тысячи людей. И вот если вот здесь мы назовем это охват. Охват уникальных людей, которым, которых вы коснулись через свои рекламные сообщения. И чтобы вот здесь было не одна сделка, допустим, а x5, то есть минимум 5 сделок. То вы должны как минимум, минимум сделать x5 по охвату. То есть возможно у вас вот здесь просадка. Вы не продаете так много, потому что вот здесь охват недостаточный. Он просто по этой воронке, у вас и математика не складывается. Поэтому вы делаете одну, там, три сделки. Или, там, не делаете x5, x7, да, то есть здесь минимум x7. Почему минимум? Потому что воронка может искажаться. Лучше брать с запасом. И вот, когда мы говорим, допустим, сравниваем контекстную рекламу, да, по которой мы сегодня говорили, и расклейку, чтобы вы понимали, контекстную рекламу, допустим, вот наши студенты, которые запускают, у них в сутки... Там 10 тысяч, 15, 20 тысяч показов. То есть 20 тысяч раз увидели их рекламное объявление. Какой еще источник рекламы позволит вам такие охваты делать? Это десятки тысяч в месяц, миллионы в месяц в некоторых регионах, у кого ну, побольше агентственной недвижимости, кому нужно не только себя обеспечивать, но и там, нескольких агентов. Миллионы показов в месяц, миллионы людей вот здесь видят их объявление. Из них какое-то количество... Приходит на рекламу, оставляет заявку и делает сделки. Если вы в охвате не сильны, а я очень сомневаюсь, что вы можете через баннера сделать такой гигантский охват. Ну и это просто надо завершить баннерами все вообще, чтобы они в каждом окне были. Или то же самое с листовками. Это опять же про эффективность. Работает ли расклейка? Работают ли доски объявлений? Работают. Вопрос, насколько эффективно. Если вы до сих пор не вышли на объем там, минимум 5 сделок, используйте инструменты, возможно, вот этот ответ. Не факт, что только оно, да, возможно, у вас еще и в продажах есть просадка, и в базе, вы не так базу собираете. Но об этом мы сегодня там очень крайне затронем. Подумайте над клиентами. Научитесь работать от клиентов. Мы вообще пересмотрели. Мы видим, что рынок, ну, по-другому работает. Рынок работает от продавца в большинстве случаев. Мы увидели другую возможность. Работая от клиента, Схема меняется кардинально. Да, ты не можешь не уделять внимания продавцу. Не можешь, потому что это продукт. Это то, что ты продаешь. Если ты не будешь ничего продавать, а за это брать деньги, то, соответственно, ну, это ну, обман. Продукт должен быть хорошим. Но направьте внимание на покупателей. Это те люди, которые с деньгами идут себе недвижимость покупать. У них деньги есть. Они в итоге решают, купить или нет. Они. Вы им должны помогать в первую очередь.